Доброго времени суток, уважаемые зрители и слушатели информагентства Ледокол. Мы продолжаем вас знакомить с новостной повесткой, с нашей, с коммунистической точки зрения. Но, конечно же, все сейчас сказанное является нашей точкой зрения, всего лишь мнением. С вами Юрий Владимирович. Он в углу... Okay. Нет, в другом углу. И Аркадий из Саратова. Ну и, конечно же, пока нас еще поддерживает Александр, но... Новости будет зачитывать Илья Владимирович. Поехали. Пошли, начали. Добрый вечер. Итак, цены на продовольствие могут продолжить расти из-за удорожания фрахта сухогрузов. Почти 80-100 судов, в основном сухогрузов, уже почти два месяца не могут покинуть украинские воды из-за подводных мин и военных блокад, заявил в интервью Блумберг, председатель Международной палаты судоходства. Эсбен Полсон, ставки фрахта сухогрузов растут, поскольку их владельцы и фрахтователи прогнозируют, что суда будут стоять на приколе в течение длительного времени. То есть, получается, мы отсюда можем сделать вывод, что высшие умники международного уровня имеют информацию, информацию и понимают, что этот процесс будет тянуться долго. Вот. Но... Я высказываю свою точку зрения на слова какого-то там Полсона. Ну, по большому счету, пофигу. Ну, вот э, тут график проведен. График Балтик Драй Индекс отражает взлет ставок фрахта сухогрузов с пиком в октябре 2021 года. То есть, в принципе, о чем тут речь? Ну, вот смотрите, от полутора тысяч поднималось до пяти с половиной тысяч. То есть, офигенные. По а... размеру движения в три раза рост был. Значит... А что у нас было в октябре этого года, что так поднялось? Вроде бы все ну... та же пандемия, все также не хватает ресурсов, локдауны, все дела, а тут. Ну да, вот в том-то и дело, все это, и плюс это самое всю дорогу болтаешь, что вот вот Россия нападет, вот Россия нападет. А вот когда получается она, так сказать, друг э к началу осень не напала, на чем они там проехали вниз, я не знаю, но сейчас опять, вот он, так сказать, загибается крючочек, и говорится: пойдете, пойдете, а почему бы не пойти? центру центр в любом случае будут расти на той рынок, на той рыночной экономике, и капитализм. А как же по-другому? Вот. Ну так, да, это очень выгодно владельцам судов. Кстати, у нас же есть знакомый капитан как раз торгового флота, он рассказывает про то, как рассказал у себя на канале, Илья Токачиров, если что, можете найти, про то, как живется морякам в условиях вот этой вот специальной военной операции, потому что у них там моряки из разных частей света, кто-то из России, вот он сам из России, из Украины есть, и даже не с бывшего Советского Союза, поэтому загляните, это не реклама, он мне не платил за это, просто по-дружески упомянул. Можете, так сказать, ознакомиться с темой поближе. Давай а, продолжим, Юрий. Ну, смотрите, тут такая фраза, которая, в принципе, ну, как человек, который имеет математическое понимание вопроса, достаточно много значит. На настоящий момент индекс находится на 60%, 65% выше январского минимума. Угу. То есть, понимаете, получается, сейчас апрель месяц, ну, середина или к концу дел пошло, и получается на четвертом месяце уже 65%. Угу. Офигенные размеры. Движение офигенные. Не, ну как там было в известной. Празе про 300 процентов. Там же 60 тоже что-то фигурировало. 10 обеспечит подвижность 60, ну, да. 0, уже готов к зверствам, и так далее, и тому подобное. Да, что-то там было. но смысл один в любом случае: рост. Никуда это не денется. Ну, в конце концов. Люди, ну поймите вы простую вещь. Что конечно, вот сейчас, например, же было сказано о том, что будут доплаты, будут еще что-то. Главное в этом вопросе, не то, чтобы доплачивали, потому что это в любом случае будет раскрутка инфляции и повышение зарплаты. Кстати, на днях я встретил, так сказать, с бывшей работы, скажем так, ну, руководитель, скажем, среднего звена цифрового. Вот, И она в принципе, сказала, говорит, ну обещали 14%, сейчас обещают 12%, mm -hmm. а раньше, я говорю, раньше, вроде тоже обещали там 14%, а она говорит, нет, раньше обещали 16%. Понимаете, о чем речь? Слушай, при этом сколько у нас там обещают инфляцию добиться? Опять-4%? Да, да, да. А вот мы попозже, тут у нас эта тем будет. Вот И еще, э, в принципе, я говорю, ну, у вас же там какие-то эти самые договора на каких-то там, четыре изделия, вроде как бы дело пошло. Но она так рукой махнула и пошла своей дорогой. Вот и вот так дело и пошло. Вот, так что, кстати, очень было бы интересно узнать, в принципе, как бы ситуацию по многим вопросам, у тех военных э, спецов с кем мы в принципе имели дело поэтому мы попытаемся это дело организовать такую передачу угу. но Всего мы пока. обещать не можем потому что с ними не, не, не, не. не налажен контакт Да. все-таки вот написали... все марк анатольевич когда ушел от нас по своему личному мнению а -а -а. Э, он нам контакты не передал все ну, все не передал. Но, но часть у нас сохранилась в любом случае. Да. Ну, как говорится, ну не захотел он тут. Не захотел он, чтобы дискорд был. вот А дискорд нам очень сильно помогает. Как же нам без него? Ну. Вот. Как говорится, любой инструмент надо просто правильно использовать. Совершенно верно. А он требовал от нас одно. Вот давайте, прекращайте в Discord встречаться, разговаривать и все. Да. Ладно. Ну, что это такое? поехали дальше Поэтому, идем дальше да так дальше у нас вот как раз россии грозят экономические потрясения центробанк дает два года на возвращение инфляции к цели в 4%. процента россия сталкивается с экономическим потрясением нужно выстраивать новые связи и дальше. Российская экономика не может существовать бесконечно за счет своих финансовых резервов и должна будет трансформироваться, чтобы справиться с последствиями международных санкций, заявила в понедельник глава Центробанка Эльвира Набиулина. Понимаете, о чем речь? Стараюсь свою точку зрения объяснить. То есть, вот эта вот фраза. Бесконечно, существовать бесконечно за счет своих финансовых резервов, она говорит о том, что в э, возгляде во на Эльвира Набиулиной э, ситуация, экономическая система в Российской Федерации обязательно должна быть привязана к международным деньгам. То есть разговор какие-то, так сказать, идут, или поддерживаются, или заявления, как КПРФ, аж даже флаг решили трехцветный, так сказать, предложить. Давайте поменяем, как будто советская власть наступила в Российской Федерации. Я прям со смеха упал. Не, вот. зато, зато на этом фоне у нас в Саратове переименовали проспект Кирова в проспект Столыпина. Самое время да. менять флаг с трехцветного на красный. Да, блин. И это самый как вот там, Сталыпинский галстук вешать. Да, да. То, что... а потом это самое тройки раскручивать на всю катушку. <laughs> да, У -у -у. просто это будут не те тройки, что вы ищете. Это не те тройки, что вы ищете. Да. Вот так вот. Мы, мы оптимистично еще на этот вопрос смотрим, поэтому тем то грустное, но мы веселые, потому что нам уже вроде как бы это все. Хна. Говорят, что ничего. мы не в эфире. Но мы же в эфире, товарищи. Как мы не в эфире? Господи. А мы в эфире только на Трова, оказывается. Ладно, потом перезапишем, точнее перевыпустим. Я прошу всех прощения, товарищи. Мы не вовремя начали, мы потом выложим, так сказать, запись передачи отдельно. Просим прощения. Поехали, так, Даша. А на ВК ты трансляцию включил? Нет, я только на Троу и на Twitch включил трансляцию. Хорошо. Ну и, конечно же, Ой. она у меня пишется автоматом. так что перев... перевыложим уже полную версию везде. Хорошо. Все, Все продолжаем. Продолжаем. Вот. но ну, в принципе, как бы с Набиулиной это все понятно. Тут нет никаких дальше вопросов особых таких. Вот. Поэтому... Хочу обратить внимание, на каком птичьем языке она все это нам вещает. Вот. Ну, вот я еще вот что. Набиулину заявила, что потребуется время до 2024 года, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 4%. Вы знаете, уважаемые слушатели, зрители, вот 2024 год какой-то он подозрительный. Mm -hmm. Давайте вспомним. Вот смотрите, авиацию нам обещают к 2024 году, Набиулли на Биулина 4% обещают к 2024 году mm -hmm. А что еще в четвертом году нас ждет, а? Как вы думаете? Там миссии на Марс нету куда-нибудь на Луну А да? вот давайте вспомним. Может быть, кто-то сейчас в поиске посмотрит. Вот, по-моему, на 24 четвертый год назначены какие-то выборы, нет? Потому что мы даже знаем чьи-то выборы 24 год. Так вот почему они про 24 год так дружно говорят опять же, к 24 четвертому году неясно, все же пойдет Владимир Путин в который раз на выборы, или к тому времени выпустят Навального, и Навального будут раскручивать в президенты. Я товарищ Знаешь, захотят, чтобы был нужен, сделают ему отличный пиар. Ну, с другой стороны, комика же посадили в президента, так что чего удивляться. Ну вот. да. Так что Ой, блин Не хочу над этим даже это самое в голову Помещать такую мысль Кошмар ну, какой-то Ну как говорится нам что один, что другой лучше не сделают жизни Ни бог, ни царь, ни герой э, Не снимут с нас наши оковы, нет Точно вот. Так что идем дальше Поехали, конечно же да. Так, вот, пожалуйста, где это у нас? Это у нас пруфы. Так вот, на этих пруфах тоже любопытно такая. Ну, хоть и про человека, про одного человека, но судья разговаривала со мной, как с преступницей. У Уфимка судилась за пенсию. Это 20 апреля 2022 года. Посмотрите дату, пожалуйста. Вот. Да. журналист Светлана Гафорова в течение 10, 9 лет доказывал свой трудовой стаж и добилась прибавки. Спойлер, вы будете смеяться над суммой. Так, давай. При, в общем, стаж работы, 45 лет. Я получаю такую, такую пенсию, как будто и дня не работала. Первоначально она у меня была половиной тысяч рублей. Сейчас стало 14,5 тысяч, чуть больше минимального прожиточного минимума. Перед выходом на пенсию я начала собирать справки о местах и времени моей работы по госархивам. Дело в том, что у нее так сказать, была пропажа как там трудовой книжки, что-то такое случилось, поэтому именно так, таким путем она пошла. Справок было много, и я сдала их те кучей в пенсионный фонд не обратив внимания, что нет подтверждения моей работы в одной организации в середине 90-х. Чем получается, весят пенсионный фонд и поспешил воспользоваться. Ага, недостает и вот тебе фигура из трех пальцев. Получай восемь половиной. Слушайте, ну это вообще отлично. Главное же не чтобы человеку навстречу пойти, а наоборот не заплатить ему даже причитающийся так ладно хорошо на одном месте работы у нее стаж так сказать не хватило а как же быть с другими местами работы потому что Нет. не хватает не хватает на то, чтобы нормальную пенсию разрыв наверное. а ну понятно это же главное, главное чтобы непрерывная а, да, да. трудовой стаж а сейчас э -э -э -э, трудно вообще с этим Р раньше было это самое 25 лет mm -hmm. и дальше уже нормально а сейчас -то получается они вам сколько там 35 что ли ворочают вот так mm -hmm. Тот пишет цифровые теперь трудо... трудовые теперь цифровые mm -hmm. теперь проще их не потерять mm -hmm. Не потеряешь от а циферки потеряются вырубили и все нормально по новой а где что как там сохранится не сохранится перепутается там вот самое иванова нас ивановым и будут интересные вещи и вообще ничего не докажешь точно а если у тебя на руках вообще никакие бумажки, вот тогда ты точно по архивам походишь вот тогда ты точно не работал, ты вообще всю жизнь, как тунеядец жил. Дадут тебе 6 тысяч гуляй. Так Давай. что реберите на каждой работе, когда вы работаете где-то, заверенную копию трудовой книжки и себе сохраняйте. И складывайте в отдельную папочку. Угу. Которую нужно брать при пожаре. Угу. Так, ну все. Идем дальше. Не, э, вот э, я прошу прощения что мы все еще не уходим дальше просто помните когда обсуждался обсуждалось переименование проспекта кирова в проспект столыпина один очень умный человек рассказал что да нафиг вам эта официальная работа с 9 до 6 нужна? зачем вам эта пенсионная все равно вы до пенсии не доживете вот человек дожил мы тоже все надеемся дожить до пенсии вроде как на ней еще даже пожить это ну, если вы работаете по 12 14 часов в сутки вы вряд ли доживете до пенсии а если вы работаете равномерно размеренно соблюдая трудовой кодекс то есть небольшая вероятность что вы не помрете в 50 с лишним лет от сердечного приступа вас кто-нибудь не собьет и так далее и тому подобное. Ну, если, конечно, не будет глобального катаклизма, а то над головой бобры все летают и летают все ниже и ниже. Так что... Да. Пока нас не накроют. А то он... Ну ладно, не буду шутить на военные темы. Горько шутить. Автомат Калашникова надо держать перед собой. Горько. В случае вспышки. Значит, черный список молока опубликовал общественный контроль. В, в образцах, которые продавались в магазинах Пятеруя, нашли фальсификат. 7 из 12. Именно столько случайно выбранных образцов молока. Эксперты организация общественный контроль теперь категорически не рекомендуют к покупке. Выяснилось, что их производители нагло завышают процент жирности, указывая на упаковке. А что это значит? С каждого проданного литра он может положить себе в карман не лишние для него 10-15 рублей. И не лишние для нас. Да, как, как, как вот вы думаете, а для вас они лишние? Блин, Я, я думаю, вот что... помню, в прошлом году пакет молока можно было еще за 37 рублей купить. Конечно, это было самое дерьмовое молоко, но сам факт. А сейчас меньше полтоста я никакого молока не видел в ближайших магази магазинах. Коровы, так, у идём дальше, да? коровы у нас, наверное, хуже начали доиться. Так. Или идем дальше, или мне, так сказать, это самое. Давай еще про молоко. Молоко для меня больная тема. Я люблю, во-первых, молочные продукты. Во-вторых, коровы у нас могли стать... Точнее, давать хуже удой потому что что у нас в связи со специальной военной операцией? Стали меньше комбикормов производить, я так понимаю. Мы же об этом... Да. Не, мы же об этом говорили, вот, когда и про Привет 90-е, и про новости, связанные больше со спецоперацией, говорили, что нам химическую промышленность надо поднимать. И сельское хозяйство. А уж потом куда-то с калашами бежать и тяжелым вооружением? Нет, видимо, видимо сейчас будут даже не скорости ради, а потому что надо сохранить объемы поставок. Поэтому mm -hmm. тоже вариант разбавлять молоко, чтобы хотя бы не, не упали объемы. Ну и уж, конечно, все эти про рассказы, что больше нам ее не поставляют, и нужна будет возвратная посуда. Будем как советские времена. Только не советское молоко, которое нормальное по жирности, а беленькую водичку пить. Сегодня купил да, за 78 депов. Я извиняюсь, что я так смеюсь, но я понимаю. Вот представьте, у меня просто картины в голове, я же помню. И литровые бутылки молока были, пол-литровые бутылки молока. Сверху фольгой закрывался, там, кружочками этими нормально автоматом. Так или иначе, ну, несешь, да, чтобы не расплескалось. Постоит часок. Хоп, сверху сливки скопились. Вот такое оно молоко было в советское время. Mm -hmm. вот. Причем у него был свой запах. А магазин, ну... Когда заходишь, магазин пропах, вот молочный запах он был там, очень хороший. Не, сейчас магазин может пропахнуть всем чем угодно, потому что молоко, сыры, колбасы, все в одном, так сказать, зале лежит, включая свежие типа свежие овощи и фрукты. И это как раз накладываются ограничения, и непонятно, что же пропало. То есть э, супермаркет, вот этот вот формат, он тоже, так сказать, убивает всю эту торговлю. И как нам тут серж 4 на 4 пишет, цена на комбикорм для несушек поднялась с 625 до 825 за 25 килограмм. То есть э, скоро и яйца вырастут в цене. Вот. Будем очень ждать. Так. так, так, так. Ну, ладненько. Поехали дальше. Вот я выговорился, я... извините. Пожалуйста. Ой, сейчас мы поедем. Сейчас мы поедем. Нечего, у нас за как раз. Да-да-да! Баранку доставай чтобы ехать. Так. Ехать у нас вот как. На BFM.ru. Значит, из коммерсанта General Motors окончательно уходит из России. Компания прекращает поставки дилерам и уволит сотрудников General Motors, окончательно уходя из России. Он станет первым иностранным автоконцерном, который принял такое решение. Как стало известно в газете «Коммерсант», дилеры уже получили уведомление о прекращении поставки автомобилей, которые фактически запрещены санкциями США. Издание сообщает, что General Motors также увольняет сотрудников российского офиса. Еще, по-моему, тут, да. Вот, после того, как General Motors свернул производство в России в 2015 году. На фоне вопроса о присоединении Крыма. Так что это не с бухты барахта вопрос возник. Ну, 8 вот лет. 8 и... лет как раз. Так, я вот специально глянул, какие марки автомобилей Джему принадлежат. Это Бьюик, Кадиллак, Шевроле, Дел, Некси и Матис. Все это Джемовская. Ну, Джемси, понятно. Холден это у нас неизвестно. Опель. Ну и Вокселл, хотя это тоже opel только в Британию продаваемой. Я это... понял. помню, как Сбербанк лет 10 назад mm -hmm. пытался э, как раз этот Опель купить. Mm -hmm. руки не продали. Mm -hmm. Хотя, э, так сказать, предлагали, что мы э, будем платить деньгами. А там платили чем-то такой сборную x А, да, еще помню, такой эпизод был, когда э, какие-то нефтяные вышки в самом техасском или как там, мексиканском заливе пытались тоже что-то такое купить нефтяное. Mm -hmm. Тоже показали фигуру с трех пальцев. Да, кстати, вот Защищ... тут... защищают отечественного производителя. Да, вот, кстати, тут кулибинец пишет нам, уволят рабочих. Ну, не рабочих, а скорее всего сотрудников офиса и дилерских центров могут уволить. У нас, Насколько я знаю, нету их сборочных. Ну, вот тех сервис. Там, да, вот тех сервис пострадает. Вот. Ну, опять же, тех сервис просто может, может устроиться на другой, на соседний сервис к такому же дилеру, пока он есть. Но, в принципе, куда девать высвобожденных работников? Я специально в кавычки беру, потому что у нас же сейчас не увольнение, а высвобождение. Куда их да. девать, куда их устроить потом? хрен его знает. Погоди, погоди, а с каких-то пор у вас стало это освобождение? Высвобождение. Высвобождение, да. Это с какой подачи? А, с подачи как раз оттуда, сверху. Нет, да. было сбоку. Ребята заряд в корень. Пока ты работаешь на капитализм, называется. Да, да, да. верно, правильно, высвобождают. Да, но. Мне приснилось. Смотрел я, Чижи, я смотрел. А, Smart Lab. Да, мне приснилось, что там была такая новость, uh -huh. вот, обсуждал так, прогнозировал кто-то. Uh -huh. Причем э, в этом самом в Яндексе хвостик остался от этой новости, а самой новости нет. Так вот, там... Э, и вот мне это приснилось. Это приснилось так, что это слух, это ничего не значит. Вы просто это самое... Не берите это серьезно. О том, что там какие-то проценты в под сокращение, какие-то проценты в Сбере под сокращение. но это мне приснилось. Вот так. О, товарищ mm -hmm. ликвидатор жалуется, что уже майн-куна нельзя содержать. Представляю. С двумя котятами Вот же Он же жрет, как собака в буквальном смысле так. да. вот такая вот ситуация так что у нас там дальше да конечно поехали дальше поехали поехали сейчас мы приедем не мы полетим там вот итак сейчас мы немножко полетаем звук будет или не будет не знаю поэтому по контексту догадаемся Какие-то звуки были. Стало известно, что Объединенная Авиастроительная корпорация не получила от американской компании Pratt End большую часть двигателей для самолетов МС-21. Об этом сообщили в издании коммерсант со ссылкой на проверенный источник. Так, ну надеюсь, понятно, да? Что такое Прат-энд вот. Витни? Да, что такое Pratt and и прочее, прочее, прочее. То есть, таким образом, ОАК, объединенная авиастроительная корпорация не получила оплаченные двигатели понимаете оплаченные вот и вот где же тут ну в принципе где где конечно на стороне европейской солидарности солида солидаристской там как и солидарности буржуазии между собой вот фигура из трех пальцев когда-то у нас были двигатели микулина это уже так, реактивные двигатели. У нас завод Фрунс. Ну да. Ну и где? И чего? То есть, Pratt and Whitney, это нормально. Свои двигатели не нафиг. А потому что ВТО! ВТО! Mm -hmm. Потому что э, свое! Надо еще было, э, так сказать, проталкивать. А кто это будет впускать к себе на свое поле сильного конкурента? А да, мы и слабого-то не пустили. После развала Советского Союза в 2000 годы мы О... уже не были сильным конкурентом. Подожди, я как раз и отворачиваю к тому периоду, да. когда и самолеты были свои, и двигатели свои, и авионика, и электроника, все было свое. Mm -hmm. Вот и до. Все было свое, все сами делали. Вот тогда уже был поставлен железный занавес против всей техники со стороны Советского Союза. Частично что-то, так сказать, прорывался. Но ну, это частично. Mm -hmm. А в основном делалось все, чтобы ничего не пропустить с территории Советского Союза. Потому что там у них свой рынок. Для своих рынок был. А все эти горбачевские всякие прочие бредни про рынок. Они в башке у людей так и сидят. Они думают, что просто у нас неправильный рынок. Граждане, слушатели, зрители, у нас рынок правильный. Абсолютно правильный. Просто, как говорится, сейчас вы сами видите, э, кем является Российская Федерация для того рынка. Вы же видите, что они сейчас ставят железный занавес. Потому что, и... потому что Российская Федерация перестала хотеть быть просто колонкой. Да. И решила немножко погрызаться остатками советских мощностей, только остатков-то мало для такого. Да, Ладно, насколько... бы хотя бы были сильным капиталистическим государством еще. Можно было о чем-то говорить. Но тут региональный центр, mm -hmm. а не мировой центр капитализма вроде Америки. Так нам тут пишут: так деньги на двигатели заплатили, а это европейское воровство. А что вас смущает, Татьяна? Извините, Блин. пожалуйста. У нас же помните историю с мистралями, которые тоже были оплачены, но которые тоже нам не передали из Франции, да. тоже самое ровное. Так что ну что, удивляться-то, а? ребят. Я хочу, чтобы напрямую занимались портозамещением. Ну, опять же, от вашего желания... А Нечто Да, от <с вашего <с желания им ни холодно, ни жарко. Чтобы его реализовать, надо сначала политическую партию создать. Вы Но... сначала мышцу накачаете, чтобы к вам, так сказать, прислушались. А если слушать не хотят, чтобы вы могли, как говорится, руку поднять. И хоп. Что вы, с... что вы такое говорите? Есть же эффективный рыночек, он сам да. все порешает. Вот не хватает у нас там. Вот что, не хватает чипов. Рынок вот просто через полгодика и сразу пойдут новые чипы. Да, да, да, да, да. Особенно при условии, что у нас, так сказать... Единственная фабрика, которая выпускает самые лучшие чипы, и она не заинтересована в том, чтобы наращивать производство. Ей наоборот, выгоднее подороже их продавать. Вот, вот недавно буквально. Вчера, что ли, или позавчера к нам парнишка сюда заходил, вот, сам он в Канаде работает, и уже не первый год. Вот он, айтишник этот. Он не собирается сюда возвращаться. У ну, него есть там работа, ему там платит достаточно э, хорошо. Он, конечно, заинтересовался, как это называют сейчас, Ну, в общем, короче, идеологической частью, э, коммунистической, там, социалистической, маркс, марксистской там, этой темы. Он немножко заинтересовался, почему, там, что там, как, я не буду погружать. Вот. И вот он, в принципе, откровенно сказал, «Ты, и при этих условиях, какие кадры, ну откуда, чего? Я не хочу говорить о том, что я говорю, что у нас все, караул, крах, но нас к этому вели и ведут в течение 30 с лишним лет, 40 лет ведут. Вы можете летать в облака, граждане, слушатели, зрители. Вы можете считать, да, неправильный рынок, вот наступит правильный, когда он наступит-то. Угу. Вы хотите сказать, что э, как Моисей 40 лет водил и теперь еще 40 лет, что ли, будут водить? Угу. Поэтому... Ере uh, Владимирович, Владимирович, тут очень интересно, сказала Татьяна. Почему только у нас воруют? Мы что, лохи? Везде только нас -то обманывают. Uh, обманывают тех, кого можно обмануть. Потому что. Попробуй обмани Америку. Она приведет а, к я... берегам свой флот. Татьяна, Татьяна, извини, Аркадий. И Татьяна, и... вы, да. вы про кого сказали это? Ну, это мнение нашего подписчика. Я его зачитал. Обмануть можно тех, у кого нет какой-то политической, либо. Военной мощи, если это внутри между государствами происходит. Как вам Татьяна, верно написали, прочитайте империализм как высшая стадия капитализма. Все правильно сказано, все верно. Но про кого, Татьяна? Подумай, про кого это сказано? Не, ну, не то что, может быть, так сказать, фамилию. Дело не в фамилиях. Uh -huh. А про какую систему это сказано? То есть, значит, это фактически подтверждение того, что система не работает. Вот о чем речь. Как минимум, экономическая система. Не то, что. Хотя и политэкономическая система более правильно даже будет звучать. Она не работает. Да. Поэтому я говорю, 40 лет водили по, сам, по пустыне, вот теперь будет новая пустыня. И по Но... ней будут водить. Как нам пишет инквизитор про чипы, на этих заводах работники как самоизолирующиеся работают и живут на заводах. И не только на этом заводе. Рабов галерам надо приковывать. Э, насколько я помню, это на Тайване заводы расположенные. Конечно, хотелось бы пощутить про то, что вот такие условия труда в коммунистическом Китае, но это гаминдановский Китай, вот он тот самый рыночек нет я, я когда читал помню про э, про фрунзе mm -hmm. да, герой гражданской войны про революционера, про большевика и там описывался иван вознесенский так сказать, э, ну как бы производственный текстильный курс вот куст как бы вырос так вот там как раз при предприятиях были ночлежки при предприятиях были как говорится для семейных ну выражаясь культурно общежитие где вместо стеночки тряпочка висела угу. вот ну все к этому все к этому а как вы думали вперед смысле назад О, пишут ты в шанхай тоже такая же ситуация про самоизоляцию ну... да, инквизитор отлично отлично верная дорога к коммунизму идем товарищи а, а я я угу. ой ой так что чем мы еще можем мы пока вот так вот только можем так это ранний капитализм капитализм у нас ни хрена уже не ранний ему какая... 400 вот, годиков уже вот, вот какая разница ранен поздний в любом случае грубо выражаясь вот чтобы ребенок появился нормально, все равно 9 месяцев должно пройти. Для капитализма 9 месяцев уже прошли. Вы хотите сказать, что он все еще в утробе, что ли? Не. Он уже родился. Он уже есть... родился, и он уже зубки отрастил. Ты блин, ну же он это самый все кошельки распороли. Цент вон какие. -то. Да короче у нас единственный выход как жить это избавиться от капитализма по всей планете не, не отсидитесь ребят зрители слушатели не отсидитесь всех это затянет вот сейчас вам будут подбрасывать там по пенсиям подбрасывать там госслужащим вот. от этого в любом случае инфляция будет крутиться требовать нужно требовать нужно не то чтобы прибавки были а чтобы замораживали цены, тарифы. Вот что надо требовать. А где? лучше, чтобы убавляли. Но это невозможно при капитализме. А mm -hmm. попробуйте потребовать. Вы можете в любом случае, как говорится, радоваться тому, что вам, как вот вот я, я же сказал, он на работе. Когда-то обещали 16% ежегодно. Я первоначально услышал там месяц назад, что 14%. А вчера я, так сказать, нос к носу столкнулся, вот говорит, нет, 12. Ну и все. Ребят, о чем речь? А фрахт вон, какие проценты? 65%. А представьте, там 65, любой, как говорится, доставка любого товара, если на 65% за январь, февраль, март, за три месяца, за квартал. Вы прикиньте, во второй квартал 65. А третий квартал, ну пусть там, э, так сказать, 40%. процентов, пусть там четвертый 40 процентов. Получается по любому все равно 200 процентов на 200 Нас на заводе придумали выходить в выходные за обычную зарплату и может быть и позволят дать неоплачиваемый выходной среди недели, если ему так удобно. Так. И хочу добавить конечно это мое лично мое мнение все нет вопросов еще люди говорят вы? что без профсоюзов некому требовать так во первых а вы есть во вторых б вы можете объединиться сами и потребовать а не по одному в мы предлагаем объединяться уже не в профсоюз а в партию но уже с соответствующей дисциплиной партийной Вопрос от Елены Петровой. А как требовать? Митинги запретили. Смотря как потребовать, можно и митинги разрешить. Смотря сколько человек требовать будет. Если вот мы тут в находимся, если мы выйдем требовать в своем городе, каждый, то от этого шиш да маленько. Если вы на самом предприятии соберете большую часть коллектива, то уже больше вероятность что к вам прислушаются ну а если вы еще и по нескольким предприятиям принадлежащим вашему хозяину соберете людей то уж парализовав их работу он с вами пойдет на договор хоть какой-то вот а если вы будете межхолдинговые какие-то забастовки устраивать, то есть отраслевые или еще какие -то, mm -hmm. то с вами может уже начнут разговаривать и со стороны государства татьяна еще раз повторяем мы партию регистрировать и не собираемся что за глупость регистрировать партию которая против капитализма в капиталистическом государстве вы подумайте немножечко стоит ли ее регистрировать не стоит может, мы нам тогда пойти сразу сдаться мы, так сказать, ненавидим капитализмом, ненавидим капитализм, посадите нас как э, изменников родины на 20 лет? Нет, она, она не понимает, Татьян, послушай, как можно э, таскать регистрироваться, когда э, даже но ну, организации даже нет, людей, которые э, работать, не то что готовы, а работают, этих людей Минимум. Потому что каждый, кто приходит, так или иначе, буквально через какое-то время, особенно москвичи, кстати, mm -hmm. вот, максимум полгода. Они разворачиваются, уходят просто-напросто по одной причине. Им нужно пахать и деньги, деньги, деньги, деньги. Потому что у них все на порядок дороже. У них нет, получается, времени на то, чтобы, э, так сказать, жить, на то, чтобы. Поэтому там бесперспективный город. Это хорошо, когда ты э, смотришь, какая там зарплата. Но какие суммы тратятся, вот про это подумать, ни, никто не думает. Ведь там же сумма, цены, тариф никто не заморозит. Поэтому в том-то и вопрос, их надо замораживать. И требовать заморозки, а не то, что так сказать, повышение зарплат. Михаил Чечель, не надо, я сейчас от смеха помру. Он пишет картины маслом, и вот Брос Тита отправляет Гитлеру письмо о регистрации КПЮ. Или Ленину Колектору. Просто похлопай, Михаил Чечель, вы сделали наш эфир. Приходите да. к нам в организацию, работать лучше. Еще парочку таких тезисов. Да потом, может, они если... тогда поймут, почему не надо этой фигней с регистрации заниматься. А может <с быть, тот самый кто-нибудь художествовать умеет, а? Нет, у меня художница знакомые есть. Нет, они не за плату только работает, извини. А я я Ну это ее единственный труд. Собственно говоря, mm -hmm. она работает по профессии, выучилась на художницу, работает художницей. Понятно. Так. Mm -hmm. Попробую, попробую. Мне где-то на днях э, в Акашке подалась барышня, которая в принципе может рисовать. Вот вроде как бы она никак особо отрицательно не реагировала mm -hmm. на mm -hmm. таскать мои поправочки по природе. Вот. Mm -hmm. Может быть все целое... это самое. Мне кажется, мы уже далеко ушли от новостей. Да, все, все, все, Возвращаемся. Поехали? Конечно, дальше поехали. Все, мы поехали. Все, мы полетали без двигателя. Теперь поехали. Итак, то, во что горазд выпуску прощенных автомобилей дали зеленый свет. Страны ЕАС изменили технические требования к транспортным средствам. Изменения в технический регламент о безопасности колесных транспортных средств. Документ прописывает требования к автомобилям на территории стран Евразийского экономического союза. Понимаете? Mm -hmm. То есть, а ля, -ля еще один показатель того, что железный занавес против Российской Федерации ставят. Это вам не как перестройку, все вы смеивали о том, что вот-вот, от всего мира отгородились, а от дудки от этой территории, от, от этой территории, от Российской Федерации отгородились. И, кстати, а... заметьте, заметьте, товарищ, я вот только сейчас удумал: капиталисты пользуются коммунистическими методами. Если ты плюнешь на коллектив, коллектив утрется. А вот они коллективно плюют на нас сейчас. Главное нам не захлебнуться. Хотя у них коллектив все же меньше, чем с восточной части. Вот. Если с китайцами еще как-то можно наладить связь, то у них есть уже эти технологии и подушек безопасности, и АБС, и других помощников подвиж... при движении. Но... Сейчас налаживать, наладить производство таких же по технологиям автомобилей, как хотя бы были у нас, это будет очень ага. трудно. Да, вот тут пишет про евро 0 Да-да-да, да, моя машина, моя Нива снова будет годный по выхлопам. Пора колеса ставить. Колеса есть. Да, надо мост обратно прикрутить. Колеса-то есть. Ну все, это значит поедем. Да. Так, идем дальше, да? Да. Конечно. Следующее. Матвейенко удивилась, что в России даже гвозди импортные. Вы представляете? Я, конечно, понимаю, что это уже тему таскать покушали, переживали, выплюнули Вот и мы ее. Но мы ее не можем просто так обойти. Так что, чему Матвиенко удивилась, пускай удивляется, а мы повторим. А Матвиенко, Матвиенко... у нас кто? Председатель Совета Федерации. Федерации да. То есть это настолько высокий человек по положению, да, кто... и не знает, что у нас в России импортное, что свое. Да, настолько Он невысокий, он настолько далекий но ну, это понятно, а. а... земли! А, Может понятно. быть, никогда такого не было, чтобы вверхе отрывались от низов. А я помню, в 90-х работал в цеху, и вот, вот с одной станки стояли. Вот они и винтики делали, и шурупчики делали, и в том числе и гвозди шлепали. Mm -hmm. Вот и все. Да. Значит, куда их дело, так сказать, отправили эти станки? На, На металл? металл ну да? гутиль же больше денег приносит, чем станок. его еще и менять надо зачем-то. Да. да. Нет, главное, да. я вот недавно глянул, сколько станок по производству гвоздей стоит. Ну, в пределах и мульта можно купить. Товарищи, кто хотел купить машину, покупайте станок по производству гвоздей, и делайте гвозди! Подожди. А еще этот сырье. Сколько стоит эту проволоку? Надо еще же тебе. Погоди. А это бог с ним. В России производят металл, он что тут наверняка найдется? У меня вопрос другой. Ну хорошо, вот я сделал коробку гвоздей. чем мне с ней делать? На рынок идти. На рынок А еще второй а останок, останок чейный будет? Откуда я его привезут? И где его купить могу? Я он на Авито он... посмотрел, если честно. У -у -у. То есть на Авито кто-то продает станки в пределах э, миллиона полтора-полтора. Ну так... и бухту проволоки, я думаю, там тоже сможешь найти. Для, для этого же станка. <кзвук> Собственно говоря. <кзвук> Просто я вот все время думаю, вот сидя, вот сижу в Европе, думаю, чем бы мне такого начать производить в домашних условиях с перспективой выхода на большое, блин, куда не плюс везде все есть, блин, ничего придумать не могу. Китайские рисовые гвозди, да. Китайские рисовые станут да, конечно, инквизитор. Ну, собственно говоря, в Китае такое уже проходили, что в каждом гараже лили металл качество этого металла Чугунь, чугунь. Да, да. Ну а что, чугун не металл что ли? Металл. Ну вот. Да ладно. Так. Но опять же, у них заняло 30 или 40 лет, чтобы дойти хотя бы до того уровня технологий, который есть сейчас. И если верить Димитриусу Пателиусу, то у них сейчас даже своя научная школа есть, передовая ну если 5g это в основном китайская разработка то с этим отчасти можно согласиться Уж... компьютерная техника это да это очень важно сейчас и средства связи не, не без этого что... Но чипы вы в своем гараже никак сделать не сможете, mm -hmm. потому что чипы – это очень высокотехнологичное производство с большим и очень глубоким разделением труда, как следствие... Да вот ты хоть... что? Хоть ты Вассерманом, будь все равно, ты не да сделаешь. А ты что, Сань, ты что? А как ты... же Стив Джобс? А как же э, Билл Гейтс, который в гараже все придумали, все сделали? Первые образцы оттуда из гаража у них, оказывается. Yeah. Секун, на секундочку, Стив Джобс это без уменьшении, гениальный продавец, маркетолог, как мне говорят. А насчет технической стороны вопроса? Там большие вопросы на самом деле, потому что не он это все делал. Он только придумывал упаковочку, и как бы основные принципы что как должно работать. Сталь пластилин 3 инквизитора вы случаем не с канала пит или доктор дью пришли стали пластилин 3 мы еще фольгу 10 миллиметров научимся прокатывать да и кстати насчет вас это не такой уж он умный человек если почитаете последние его там высказывание что украина вообще не должна иметь никакой там самостоятельности и вообще не должно существовать. То есть он так понимает, целиком полностью поддерживает следующий положение вещей. Дедушка старый, ему уже все равно. Ну да. Не да. надо просто это самое. Так он когда спортиво. и не сильно старый был, то либерал, то в социал-демократы пошел, так что. Да, носил его знатно. Восемь у спектрополитических <свят> хорошо, <свят> когда человек приходит к правильному выводу. Нет, ну э... уж mm. точно не либерал. Он Анатолий мы не позовем, хотя у меня номер его сохранился, по-моему. Но, если честно, не хочется. <свят> <свят> да нет, нет, он, э, вроде тоже к социализму, вроде стремился, сейчас тоже не знаю, куда его там занесло. Он же в Думе, его в Думу занесло. что тут не <свят> а, поймешь, ну что? Ну понятно. Было людей портит. Да, то, что ему точно Поэтому либо мы туда заходим целой партии и начинаем, по крайней мере... И говорим, что караул устал. И будем просто вставать толки в колеса по мере возможности. Либо... Станем большинством. Тогда станет как-то полегче, глядишь. Так, Хотя я... Опять же, это всего лишь будет означать, что мы так или иначе встроились в буржуазный строй. Вот, а мы а... тут не ради этого, собственно говоря. А нам не это нужно. Вот так, что, давайте дальше. Давай. Да. Пара новостей осталось. Поехали! Вот так вот. Единый учет привел к росту мусора. Представляете? <свят> число незаконных свалок в Российской Федерации выросло за два года на 30%. Вот. Регионы стали отражать настоящую картину благодаря единой методике учета несанкционированных свалок. Говорят, в Росприроднодзоре. Блин, я убрался, стола свой последний... Свою последнюю жировку, там же тоже про мусор-то написано должно быть, сколько я за вывоз мусора плачу. Вот насколько я помню, там ценники тоже растут на мусор, на угу. А что а... же вы его тогда незаконно-то где-то храните, не перерабатываете, не сортируете? Ладно, хорошо, я не сортирую мусор. Почему вы.. Не, подожди, даже... а вам бачки уже поставили нет. разные сортировки? Конечно, а не А нам уже поставили разноцветные. Правда, и все равно в одну тележку все сваливают в итоге. Да, почему тогда не приезжают разноцветные машины? Каждая свой бачок забирает. Да-да-да. Да. Зачем вам еще машины в разный цвет раскрашивать? Да, мы платим за вывоз, а не за переработку. Вот его и выбор. Вот. А, слушайте, ну с таким подходом да. Гениально. Что, если что-то где-то открою заводик, нам еще дам кинем получается. Нет, будет выбор тогда. Либо вы отправляете мусор на переработку, законский ценник, или подешевле просто за вывоз платите. У вас же есть выбор. О, да. А главное, и заводик, и полигон будет принадлежать одному и тому же человеку. А где же зеленая поэта? Слушайте, слушайте. Я же кому-то сейчас идею подал плохую. Да не говори. А, почему тарифы в Москве меньше, чем в Туле? Может, потому что московский мусор возят в Тулу, а тульский... В Москву не получается, поэтому приходится на оставшееся место складировать. Это же залежи ресурсов на случай постапокалипсиса. Да, еще это залежи природного газа, который там перегнивает, который тоже можно пустить в дело. Да, особенно если это все для начала засыпать метровым слоем земли или песка. Провести туда внутрь трубы, через которую этот газ сможет, сможет концентрироваться и выходить. Угу. И вот останется-то всего-то ничего. Повесить сжигающую станцию на это все дело и пошло-поехало. Ну да. Ну или генератор какой-то. Чтобы сначала на выходе собирал частично энергию, а потом еще на сжигании вторая фаза раскручивалась. Да. Но это опять же шутка, потому что там же еще и металл свозят, а не только объедки какие-то. Металл же тоже надо оттуда выкорчевывать, перерабатывать разный металл, пластики как-то можно некоторые рециркулировать, некоторые можно перерабатывать в другие материалы. Или можно использовать строительство как наполнитель? Ну я я это имел в виду. Да. я uh. Не, вариантов как э, вариантов много. Вопрос, <с> кто все это будет делать. Потому что все как всегда, в капитализм, в капитализм упирается ровно в одну простую вещь. А прибыль где? Да. Yeah. А почему не проще купи продай сделать? А если там маржа больше, так и, собственно, что, мучиться? Нет, маржа-то может и не больше. Просто закупи, продай у тебя вот сейчас. Вот, вот ты сейчас продал, и тебе сейчас деньги. Утром деньги, вечером стулья. А завод какой-нибудь построить. Даже тот же мусороперерабатывающий или мусоросжигательный, или еще какой-то завод. Гвозди. Да-да-да, те же гвозди. Это ты сегодня вложился, и хрен знает, когда ты его там и купил. Там год, два, три, пять лет надо просто работать, чтобы его окупить, просто вот окупить, а не в прибыль пойти. Но это я условно примерно как-то там умозрительно. Это мое мнение, может посчитать можно, конечно, все, но мы сейчас не будем этим заниматься. Вот поэтому и проще купить, продать сделать. Сидишь себе у себя дома на удобном стульчике и тыкаешь монитор. А -а -а, капитализм. Хай Татьяна, хай. вот как раз за, за счет того, что в Туле тарифы выше, чем в Москве, в Москве есть прибыль, а в Туле нет. Да, еще такие маленькие компании, как Газпром, тоже почему-то зарегистрированы в Москве, хотя по сути дела получает свою прибыль за счет нефтяных скважин разбросанных по всей стране Ну условно пять uh... лет купи продайство ты сделаешь прибыли условно говоря больше чем пока завод тебе только начнет первую прибыль приносить для того чтобы yeah. что-то делать это надо в очень долгую думать а там хрен его знает будет у тебя этот завод не отожмут ли его у тебя ты при капитализме не можешь на пять лет посчитать, не отберут ли у тебя этот завод кто-нибудь. Поэтому смысл вкладываться. Внимание, при нынешнем капитализме это практически не сильно большая проблема, это почти невозможно рассчитать. Когда-то лет сто назад были еще варианты. Вот, собственно говоря, сейчас-то мы и боремся с теми, кто сто лет назад выбился из конкуренции. Да, как сказал Сталин, за 10 лет нам нужно пробежать путь, который прошли другие страны за 100. Uh -huh. вот. Так что это не пустые слова были в те времена, и сейчас они столь же актуальны на самом деле. Только позиция получше. Uh, нет, опять, ни, да, ни позиция сейчас похуже, потому что тогда хотя бы во главе страны стоял ВКПБ а, и Сталин. Я, я с технической точки зрения. А. Извини. С технической точки зрения ситуация получше, а вот с политической, конечно, швах. Потому что у нас вариант такой, либо у нас происходит вдруг неожиданно революция сверху, и мы действительно идем в какой-то социализм, похожий на ранний Советский Союз, а потом когда-нибудь, может быть, и докатимся до коммунизма. Mm -hmm. Вот, худо-бедно, но в это ведется с огромным трудом. Либо нам вот сейчас вот у меня такое ощущение, что втюхивают такой новый феодализм, где у нас будет кучка знати, которая будет всем управлять заправлять первое время. Потом они просто со всей и скажут, а нахрен нам не надо, я лучше найму человечка. Да, так, так она, она, она всегда и происходит. Вот. И, и там... а, собственно говоря, а сами-то они жить будут хорошо, а вам будут говорить: вот как-то терпел, пояса. и вам велел. Давайте пояса еще затянем. Вы. Да, да, да. Бог терпел, и вам велел, давайте. Да, кстати, поводу Бога вот уже молитвы в школах водят, помимо, так сказать, исполнения гибна. И нам тут Хэппи пишет: вот левый поворот, да. И Манор ревет: пратент не видимо произведенной, да, товарищи. Короче, либо мы идем по пути коммунизма, либо мы вымираем. Летим в пропасть. Да. Ну что, поехали дальше, Юрий Владимирович? Куда, конечно. Куда мы сейчас еще придем? А, нам придем? тут еще по поводу продаж земель в национальных заповедниках. Ну, это можете у Борис Витальевича Юлина спросить. У него был на эту тему небольшой пост. Значит, он с темой больше знаком, чем мы. Итак, ну, у нас нет. будет его пригласить, обсудить эту тему. А, мы его и так недавно приглашали по поводу Столыпина. Уж что на такую, так сказать... Небольшую тему современности, лучше его как эксперта-историка все-таки звать. Итак, поставщикам питания в школы Перми стало сложно работать из-за роста цен. Власти придумали, как помочь. Ранее поставщики рассказывают, что некоторые продукты подорожали вдовое. Это те продукты, которыми кормят школьников. Хотя да. это явно не самые дорогие, вот, судя по тому, что там нарисовано на картиночке. Итак, в, власти при придумали, как в условиях роста цен на продукты помочь компаниям, организующим питание в детских садах и школах. Мы не по цели, там рекомендовали не брать с организации деньги за аренду пищеблока. Вот и все, оказывается. Ой, Ой, Все гениальное просто оказывается. Да, вот табличка тут очень хорошая. Прям вот молочные продукты, прирост 26%, масло сливочное 26%, мясо птицы 43%, яйца 28%, мясо, говядина 35%, рыба 14%, овощи 18 уще соленые 45 бакалея 56 процентов ну и сахар конечно как же без сахара 166 процентов это какой-то трындец Слушайте, так... это, это сравнение все ж таки с январем двадцатого года по март 22 то есть это за два года поэтому вы сильно не переживайте. Ну бывает бывает но при вот этом я... не у родителей не у кого <свят> так не выросла зарплата за эти два года интересно куда деваются эти деньги так вот поэтому я и долблю каждый раз и говорю о том что надо требовать не повышение зарплаты а заморозки цен. Угу. Просто вы можете посмотреть, куда девается эта разница. Ну, заглянув кому-нибудь из уважаемых лиц. Карман. Посмотрите, либо наш яхта, да. Да вот недавно только что, по-моему, была новость про то, что 5 депутатов Калининграда, что ли, там, богатейших, в сумме, где только у 5 миллиардов заход за за год. Так что вот ваши денежки, смотрите. Вы о спекулянте подумали. Ему-то как жить. Ну да, действительно, как, Ой, ему, как жить? ему жить. Ой, как ему жить. Слушайте, товарищ... о, спекулянте, о спекулянте бедным замолвите слово. <laughs> Я больше о блогерах подумаю, они хоть что-то делают. Они хотя бы нас развлекали. Вот им бы найти рабочие места, а спекулянту, ну, варежки, тапочки шить форму вроде как там шьют в этих местах военную хотя она говно все равно получается но они там собственно говоря сидят ничем не заняты и шьют или лобзиком валят елки если вы поняли про какие места для спекулянтов должны быть ясно Спекулянтах, блин. Так, сахар теперь только на самогон, никаких в кофе. Ну, в принципе, кто-то кофе без сахара пьет. Но самогон не рекомендуем. Так, заморозили на квартал, потом раз и удвоили ценная фигня. Это все. Нет, если это капиталисты по своей инициативе делают, то да. А если они это делают по инициативе снизу, то есть от трудящихся поступила такая инициатива, типа, или вы замораживаете ценники, или мы вас вообще нафиг, то они заморозят. Главное... Ну, опять же, надо говорить, насколько заморозят, потому что бессрочного заморозки все равно не будет. Угу. Главное, чтобы от Хьюго Босс. У нас была уже одна армия, которая от Хьюго Босс одевалась наши прадеды и деды ее все-таки орех разделали не помогает в этом деле юго босс mm -hmm. но сейчас большевиков нету партии сплоченной мы пока не партия мы так даже не движение мы информагентство так что вступайте в наши ряды так это у нас еще не все новости или уже все все. А, да. все. Ну тогда да, вступайте в наши ряды, распространяйте наши материалы среди своих друзей, близких, знакомых. Только вместе мы и сила. И что-то можем противопоставить капиталисту. На политическом или на физическом уровне. Поэтому приходите к нам, ссылки на дискорд в описании, на другие каналы на случай блокировки Ютуба тоже там же в описании. Этот канал мы. Этот эфир мы перезальем, так как и в начале были ошибки. Поэтому после этого эфира на ютубе он будет временно недоступен. Всех благодарим за внимание. Коммунизм победит. До свидания. Пока.